есть конкретные медицинские показания симптомы международная квалификация болезней по-моему, 10 в них входят три основные и 7 дополнительных значит среди трех основных это на первом месте ставят подавленное настроение Плохое настроение не меньше двух недель. То есть, если у вас перепады настроения, утром одно, после еды, когда покушал, поспал, посмотрел любимое шоу, или послушал, первый эгоистичный, тебе стало легче, тебя попустило, то это перепады. Подавленное настроение длительное время. Постоянно, днем и ночью. Ну ночью понятно во сне от двух недель второй пункт ангедония то есть гедония и анги отсутствие гедонии гедонизм что такое радость жизни то есть ничего не радует обратите внимание как здесь разделено настроение и удовольствие от жизни можно допустим Получать удовольствие от жизни не радуясь. Да, тебе вроде неплохо, но особого счастья. Ну вот, настроение не улучшается. Хотя ты получаешь радость. И наоборот, у тебя может быть, ну, неплохое настроение, но никакой радости от жизни, скажем так. То есть, если вот так, то это не признаки депрессии. Кто-то скажет, самолечение. Да, самолечение. Некогда ждать милости от природы самолечение просто берем и занимаемся если люди могут себе аппендицит вырезать почему люди не могут э, самодиагностировать у себя депрессию либо ее отсутствие зачем я все это значит здесь привожу чтобы можно было посмотреть депрессия это или просто хандра перепад настроения сплин ну вот бывает такое Третий пункт. Третий. Один из трех главных. Упадок сил. От месяца. Не меньше месяца. То есть если первые два... Значит, это от двух недель. То упадок сил. Что такое упадок сил? Но это не значит, что вот, допустим, в конце дня, да, тебе тяжело. Устал. Нет. Конкретный упадок сил, когда ты проснулся, а тебе трудно встать. Ты отдыхал ты ничего не делал ты лежал 8 часов допустим, или сколько там 64 после сна у тебя нет сил встать с кровати пойти умыться вот вот не то что не хочется а реально нет сил значит депрессия считается когда есть минимум два пункта основных и три дополнительных если есть первые два то значит клинические исследования подтверждают, что у вас не может не быть каких-то из дополнительных, а если их нету, то достаточно и первых двух, чтобы зафиксировать депрессию в какой-то из ее форм легкой, средней. Значит, смотрите, если допустим есть третий пункт, третий пункт упадок сил, но нету какого-то из двух, то да тогда плюсуется 3 дополнить из дополнительно что в дополнительных у нас нарушение концентрации внимания когда человек не может сконцентрироваться на читаемом на то что он читает то что он делает не может собрать мысли мысли разбегаются Обратите внимание как все это взаимосвязано подавленное настроение плохое настроение постоянно плохое настроение которая сложно совместить допустим с радостью жизни, да но можно в принципе заниматься каким-то своим делом То есть, опять же эти дополнительные пункты необязательные но как правило они сопутствуют первым двум либо первым трем обязательно нарушение концентрации внимания рассеянное внимание начинаешь человек тупить заниженная самооценка второй из не второй пункт из необязательных значит опять все это связано с чем с, с, с подавленным настроением, обратите внимание как все взаимосвязано не может быть у тебя хорошего настроения с заниженной самооценкой с обесценивай, с обесцениванием себя самообесцениванием либо оно обязано тебе извне какими-то добрыми людьми людьми в кавычках Третий пункт, не из необязательных. Чрезмерное чувство вины, тревоги и или страха. Посмотрите, как все интересно, как все это нам знакомо. Завиновачивание, чувство вины, усвоенное тобой, навязанное извне, усвоенное, воспринятое и разделяемое, уже являющееся частью твоего мировоззрения. Чувство вины. Через запятую страха, тревоги или страха. Это разные вещи, конечно. Вот здесь они и-или. И, Пессимистическое видение будущего. Пессимистическое видение будущего. Ну, вы как понимаете, что эти все э, чри, э, не, заниженная самооценка э, то есть видеть себя в черном свете, видеть окружающий мир в черном свете и будущее триада. Депрессивная триада. Я, мир и будущее. Бесперспективный Я, бесперспективная жизнь. Мир, не, не сулящ ничего хорошего, ни радости, ни удовольствий. И будущее соответствующее. Пятый. Суицидальные тенденции. Некоторые отмечают, что я написал тенденции. Потому что это, мне кажется, более объективно. Мысли, некоторые пишут мысли. Это все не какие-то психологически вот эти все составляли. Это международная классификация болезней на основании клинических исследований международных длительных суицидальные тенденции. То есть не просто мысли. Мысли могут посещать, как говорят православные, искушение да? дьявол искушает мысли вкладывает в голову да? вот рождаются мысли там суицидальные это конечно не здоровая херня если они на протяжении двух недель то да это тенденция если они пришли ушли ты отогнал то есть нет такой стабильно непрерывно вот эти все пункты они стабильно непрерывные не оставляющие тебя значит к тенденциям относятся разговоры о смерти допустим мысли нет точнее они появились и сразу человек высказывает их Кажется, а я раньше не думала и говорит об этом ну вы вот, раньше думали нет никогда не думал ну вот как бы зашел разговор и он говорит да да то есть это тенденции суицидальные тенденции нарушение нестабильность аппетита как одновременно его отсутствие и чрезмерный аппетит то есть люди иногда заедают тревогу. Повышенный аппетит хочется что-то точить, жевать. Еда как антидепрессант. Такой легкий, ну доступный, скажем так, физиологический. Тебе надо есть. Ну, как правило, это атипичная депрессия с повышенным аппетитом. Естественно, все это. Подавлено настроение, ангедонизм, отсутствие удовольствия, да? От еды, в том числе. Ты не получаешь удовольствие от еды. Ты просто ешь, потому что, ну, в животе булькает. Целый день в животе булькает. Просто что-то погрыз, каких-то сухариков, чипсов. То есть, не, не, не, нарушение аппетита. Стабильное двухнедельное. Нарушение сна. Как его отсутствие? также и допустим постоянная сонливость постоянная сонливость хочется спать хочется валяться не хочется ничего делать опять это связано с упадком сил и нарушением концентрации кстати в том числе вот но кстати один из способов лечения есть такая деприват депривация Сонная депривация, когда в терапевтических целях человек не спит всю ночь, точнее, его будет где-то часа в 2-3, он не спит всю ночь и весь следующий день. На следующую ночь он спит прекрасно, замечательно, как правило, то есть, как лечение, как один из методов и способов лечения. То есть, ты на самом деле не хотел спать. Либо вот эта взвинчивость психическая была настолько сильна, что просто не мог уснуть, ты просто ворочился и мучился, лежал, отлеживал бока. А так, допустим, не поспав всю ночь и в следующий день, вот происходит некоторая усталость, накапливается усталость, и организм берет свое и, в принципе, засыпает человек. Если же такого нет на протяжении до двух недель и больше. То есть обязательные два пункта из первых трех и как минимум три из из второстепенных вот на основании вот этого всего можно задать самому себе вопрос что у меня что со мной просто у меня нарушение сна или аппетит, отсутствие аппетита Рассеянное внимание от чего-либо занят другими мыслями. Вот не могу сосредоточиться на том, что делаю или что читаю, или чем занимаюсь, работаю. Мысли заняты другим. Понимаешь? Это симптом отдельный, автономный или он часть депрессии, или часть начинающейся депрессии. Она же как? Она не включается по щелчку. Кстати, не выключается точно так же. То есть можно заметить у себя. Склонность, точнее, начинающуюся депрессию. И постараться взять себя в руки, э, взять как бы, ну, ситуация под ну, максим, приложить максимум усилий. Дабы не отпустить все на Значит, на волю случаю. Да, можно сделать как? Лечь на кровать. И уставиться в потолок, да? В принципе, так у большинства людей все это происходит. Согласитесь, ну, кто кто сталкивался если не с длительными таких острыми то сезонными как правило есть таких сезонные депрессии которые в принципе как приходят сами сами и рассасывают сами и уходят легкая форма легкая и средняя форма ну надо, скорее всего легкая то есть погода зависимые люди тоже подвержены этому Да, пытаются люди как-то бороться заниматься спортом Хорошо, нет сил у тебя заниматься спортом, да. Просто ходи в парке. Ходи гуляй на свежем воздухе. Чем это займись? Отвлекись просто видом, смени обстановку с четырех стен на деревья, травку зелененькую. Можно, можно. Ничего. Не обязательно сразу, значит, медикаментозно подсаживаться. Вот на если само собой если все три основных у тебя сразу в острой форме не надо дожидаться двух недель имеется в виду две недели как это не количественное показание дней а этап ну, там, будни выходные будни выходные то есть у тебя однообразные будни с переменой выходных вот этот если и перемен изменения если изменения в связи с переменной обстановки. Смена буд будней на выходных на протяжении двух недель без изменений стабильно подавленное настроение ангидонии и упадок сил. То, естественно, да, не надо дожидаться. Двух недель надо надо пред, не, что-то предпринимать, бить тревогу, в зависимости от того, какая то степень. Либо ты начинаешь чувствовать, что все кольца под горочку. Некоторые люди стесняются, понимаешь, ходи, идти к врачу. Я не шизик, понимаешь, не хочу портить, не знаю, анкету там или, чтобы потом лишили прав, начнешь на, на, на права пересдавать, скажут, а вы ходили к психиатру, вы шизик, вам нельзя права. Некоторые люди стесняются, понимаете, идти к врачу, чтоб он вот как специалист зафиксировал, он, он проведет вот такой опрос, вот по этим всем пунктам, вот, все будет то же самое. Человек может сделать это сам. Естественно, он сам себе не пропишет антидепрессанты. Так и врач тебе не пропишет антидепрессанты, если у тебя легкая форма, если у тебя начинается сезонно. Понимаешь? Либо в результате какой-то очень сильной психологической травмы, потери, близкого человека, расставания. Это же все наши темы, моносферные. Да? Тебя кинули, прокинули. Растоптали твои мечты, надежду, тебя обманули, твое доверие, воспользовались. Да, это, это удар, это боль, это психологическая травма. Как с этим жить? А ага, придется жить и что-то делать. Понимаешь? Вот зачем все это? Вот я сейчас да? поднимаю такие вопросы. Потому что иногда человеку трудно самому себе признаться, что да, у меня депрессия. Или наоборот, он на себя наговаривает. Есть такие артистические натуры. Они любят создать вокруг себя. Значит, это. Ах, я в депрессиях, жалейте меня, жалейте. Ну, смотришь, он ржет там над чем-то или там. Нет, у тебя не депрессия. Если ты находишь радость жизни в чем-то, да. Или настро настроение у тебя, ты имитировал плохое, а потом раз смотришь. После анекдота там, или хорошо покушав, смотришь, он уже такой добродушный, благодушный. Значит, нихера не, не у тебя не было у тебя никакой депрессии. Перепад, настроения. Нечего на себя наговаривать. Что имеем по факту? Имеем по факту, вот первое место по соубийством. В мире муж, у мужчин. Хорошо. Но ну, ничего хорошего. Причина. Ха, причина. А, пьют! Пьют, бьют, изменяют. Слабые, как футболисты. Да, слабые удар не держат, в Бога не верит, да, в Бога не верит, не молятся и, и прочее, прочее, прочее. То есть сверхсмертность смертность сверхсмертность причина которой в том числе огромный процент и является депрессия как человек попадает туда а это уж индивидуально понимаешь у каждого своя история значит попадание в депрессию да но некоторые вот в помощь нам всем нам всем да по самодиагностике самолечению вот эти пункты то есть смотрим, анализируем, а нам мы собираем на самого себя. Несложно. Человек, я уверен, со средним образованием вполне может по этим пунктам пройтись, прорефлексировать. Немножечко, ну то есть смотрите. Либо лежишь, смотришь в потолок стеклянными глазами, ничего не делая. В надежде пройдет само. Знаешь, как вот это? Пройдет само. Про, может, пройдет, а может, нет. А может поможем ему пройти... С... Оно проходит само почему-то. Почему-то. А вот давай ускорим, чтобы вот это прохождение само, после значит самодиагностики, и, ну, если не хотим, подсесть на колеса, не торопимся, да, по поводу колес. Если в острой форме все три пункта, три основных, естественно, не дожидаемся у моря погоды бегом бежим к профессионалам то да, за таблеточками за таблеточками но если допустим <свы> начальная форма не все так страшно и вот эти пункты три основных они нестабильные не а ведь с перепадами можно фиксировать что начало начало склонность да еще и погода еще и допустим состояние здоровья и еще окружающие тебе нервишки подпортили все одно к одному и все пошло-поехало вот для этого я и поднял эту тему потому что мне кажется надо этим заниматься никто не ни царь не бог и не герой да приходится все все самому самим приходится спасаться василий куликов всем привет александр привет, перед василий александр у меня вся вот эта херня постоянно до да, два пункта есть спасают длительные прогулки и куртизанки иногда конечно так смотрите так вот, вот Ангедония, да у вас какие пункты первые два или один из э, два из трех там самые мощные практически они идентичны смотрите здесь очень верное разделение настроение и удовольствие от жизни вот это, эти вещи разные знаешь. можно э, поднимать себе настроение без удовольствий и наоборот получать удовольствие без перемены настроения вот да, человек получает удовольствие от чего то но стабильно, плохой, стабильно плохим настроением вот может быть такое это конечно нездоровая херня вот почему они разъединены казаться ну все это же как бы вместе одно из другого да, одно из другое вместе совместно но не просто так они разъединены потому что у, у кого-то каких-то пунктов нет а другие присутствуют тут вот василий куликов это хорошо здесь как идет все методы хороши главное победить Главное победить. Не дать скатиться, не дать перейти из начальной стадии в длительную, из легкой формы, в среднюю и тяжелую, не дай бог. Понимаешь? Отсутствие кекса, кстати, одна из причин для депрессии у мужчин. Ну, смотри, вот видишь, по всем этим пунктам, это не депрессия, это не, востреб... не закрытая потребность. Она не может быть А, а да, сопутствующая, конечно как сопутствующий да ты завиноват и с пониженным самооценкой из-за вот этих отказов и полный полного не понимая что происходит как так у них у всех после 2008 заросло как говорят им как им в черноте в черных красах доброхоты, в кавычках описывают настоящее а он падает настоящее подверстывает и самого себя да какой-то я не такой что то со мной не так все плохо то есть смотри вот эти вот все все то да. тогда какой смысл вот в их а то мы без них не знаем что мир полон так сказать сюрпризов и негатива да? полон но не не состоит весь из них а когда вот такая подача все в черне в чернухе все плохо и лучшего не жди то есть одновременно и прогнозирование отрицательного будущего и ты плохой и мир плох, и будущего у тебя нету в этом плохом мире. Все плохо. Триада. Депрессивная триада, понимаешь? А началось все, все с чего? А давай поругаем баб и оленей. Ага, закончилось депрессией. Говорят, раньше не было массового характера. Не диагностировалось. Еще Гиппократ фиксировал. Ну, не знаю, в Библии царь Саул страдал депрессией. Там описание идет конкретное. Кстати, Давид ему играл на арфе. На каком-то инструменте на арфе, скорее всего. Ему ему ему становилось легче. Все используйте для того, чтобы было легче, чтобы не скатиться, не свалиться в пропасть. Не усугубить, значит, легкую форму, не превратить ее в среднюю, тяжелую. Музыка музыка. Любимые занятия, любимое занятие. Самые дурацкие, детские, какие угодно, лишь бы помогало, понимаешь? Да музыка, танцы, рисование, лепка, резьба, игры в на как вот Павел Хакоз говорит, на люблю. Хорошо, пусть будут на Все что угодно, все используем. Не надо стесняться. Ты себя спасаешь, ты усе один. Никто тебе не спасет, никто не будет этим заниматься, кроме тебя. Либо специалиста, которого ты привлечешь за деньги. Ну ладно, подожди, тратится на, на деньги, если в твоих руках. что что-то же у в твоих руках да Ш много чего много чего василий брак, василий, Денис Браг, днис брак василий куликов депрессуха может вызываться не только внешними факторами но и например гормональным сбоем о дружище плохие новости есть мнение специалистов что это депрессия чуть ли не генетическая. Заболевания. Есть такое. Есть такие наблюдения. В том числе и могут вызываться. После, да, черепно-мозговых травм стрясений внешними факторами. Сильный стресс, а может быть, без каких-либо ухудшений допустим, ничего не происходит, никаких стрессов. А человек в депрессии в черной меланхолии. Черная меланхолия. Вот вы говорите, что это. Последнее время нет, все это меланхолия. Да. Есть способ найти женщину на курорте? Да, смотрите, все эти эм, санатории, дома отдыха Юга, Турции. Понимаешь? что тебе мешает быть таким же турком, ну действовать как турки на этой же самой Турции? Что, что тебе мешает и что тебе останавливает? Есть способ на этой женщине, да? Они все туда едут, как и ты. Они туда едут оттопыриться, зажечь, зажечь. Но смотри, если вот дочка с мамой, да? Типа раз дочка молодая, красивая, кровь с молоком, вот. и мама такая, ну допустим твоя ровесница или или может быть, ну чувак, не трать время на дочку, с ней ты повозюкаешься все, все весь отдых. Будешь там э, пытаться завоевать. А сма, Это как два чувака, да? Один с мамой, другой с дочкой. С мамой он, значит. За, за дочкой он ухаживал все две недели. А с мамой. А его друган в это время зажег с мамой в тот же вечер. Да, в тот же вечер ты зажжешь с мамой. У меня уже мысли встать с Не, чувак, но ну это э, крик о помощи крика помощи, а спасать они никого не хотят, они сами хотят, чтобы ты их, чтобы их спасали от скуки, депрессии, э, уныния, э, однообразия, э, бессмысленности жизни. Она приехала на курорт спасаться от этого всего. Ха -ха. Спаситесь с ней на пару, не, не, никаких табличек. Ну я понял, вы шутите, по с женщиной моего моего возле пляжа. Вот, то есть у вас э, взгляд реалистичный моего возраста. Хорошо. Так, значит, м -м -м. надо быть во все оружие, во все оружие. подготовьтесь да. Внешка, ну, побриться, там, причесаться. Побрился, король, не побрился, тоже король только не бритый, ну, причесался, да, одел самое модное, самое красивое. Ты на отдыхе и лови взгляды, лови заинтересованные взгляды, лови. Никаких табличек. Табли, ну в смысле, вот такое вот крика помощи, это не то, что сопутствует приятному прохождению времени, понимаешь? Лови взгляды, лови взгляды и заводи знакомство. Просто поговорить без всякой задней мысли. Я не такая жду твармвая, а мне от вас ничего не надо. Я просто хотел поговорить, скажет, если вдруг она начнет, значит, это оргазмировать отказы. отказа. Чуть-чуть взомнила. И вообще спросил, сколько времени или там это. Как пройти библиотеку. Но помни, что ты больше никогда их не увидишь. И ты говоришь: блин, опозорюсь а там. Это вот именно то место, где можно включить пикап. Не на улице, когда из людского потока ты вытаскиваешь понравившуюся тяну. Она прет на работу, ей жмут, и лифчик жмет. И она идет покупать туфли, и тут ты пытаешься ее забудь об этом. Ничего тебе не получится. Ты не сможешь конкурировать с туфлями башка занята работой, или там что-то у нее болит, там или это есть хочет. И тут ты нарисовался такой красиво. Это не то место, где надо рубать пикап, а вот юга, санатории, дома отдыха, где дохера свободного времени, где и больше никогда с ней не увидитесь, да, и она тебя не увидит, нет, ты ее никогда не увидишь. Поэтому можно, можно зажечь, так, так зажгите вместе, мадам, да. Легко непринужденно, не дожидаясь, пока она клюнет, сам инициативу не проявляю жду, пока она, она в твою сторону посмотрела дольше трех секунд. Это она к тебе подкатила. Что-то в твоей морде, внешнем облике, ее заинтересовало. Это тот мужчина, на котором можно взгляд задержать больше трех секунд. Все, все, видишь? С, с, с ее точки зрения, она уже сделала первый шаг. Но не просри его, не просри, тебе откажет: да и хер бы с ней. Зато ты скажешь, так, этот вариант я отработал. И не буду сегодня вечером думать: Блин, а ведь надо было подкатить. Надо было подлин... ну, она ж так на меня смотрела, так не смотрела Эх, черт же зря, я не подкатил. Не хотел унижаться. Дружище, не надо унижаться. Почему вот у многих парней, вот это связано? подкат с унижением ты делаешь его правильно в нужное время в нужном месте не тупо как эти долбаные пикаперы тупо это тупо а на югах сам бог велел подкатывай смело улыбайся, подмигивай да здоровайся хорошо не, по, не надо подмигивать подумают что э, у тебя нервный тик улыбайся да здравствуйте а мы с вами вместе в одном корпусе живем э, а сегодня будут танцы у меня в номере. Допустим. Или у вас. Э? Ля-ля-то, поля. Легко, непринужденно. А, это отличное место. Да, да. Отличное место. И опять. Хорошо, что вы моего возраста. Да... Можно слюнить, пускать по поводу молодух. Можно. Но пойми, что... Реалистично Реалистично. А так все остальные, да, ровесницы, либо какие-нибудь там, не знаю. Они все, они все сами для себя принцессы. Ну, она, по-видимому, знаешь, что она толстая, страшная, старая, как старая. И больше 23, все, она старая. Она считает, что она старая. А то, что тебе 38, не надо говорить. Не надо говорить. Насколько ты выглядишь? В зеркале сколько там цифры? какая в зеркале? Вот такую будешь говорить. Тем более, что ей похер он твои 38. Психотравмирующая ситуация была. Также меня отец бил, унижал. Так, смотрите, когда это было? Это было в детстве. Вы сейчас взрослый. Вам нужно распрощаться со своим детством, с самой ситуацией, сложившейся в детстве, когда вы были ребенком, были зависимы от этого отца. Травмирующая ситуация, травмирующий отец, токсичный. В той ситуации, когда вы зависели от него и не могли ничего сделать, сейчас вы взрослый человек, все изменилось. Естественно, да, трудно такое забыть. Но можно изменить к этому отношение. Можно и нужно. Вы сейчас взрослый, и вы пятилетний, это разные люди. Это разные люди, поймите это темная структура женской природы, например, темная структура человеческой природы. Как вам такое? Понимаете, абсолютизация, предание вот этой темной стороне магии, я ведьма. У них там сильнее энергетика и они как, значит, подчиняют волю мужчине себе. Нет, вот вот это вот плавный переход в магизм. Нет, друзья, давайте все-таки трезвость будем немножко хранить нет как наблюдение да вот она они даже сами любят рассказывать про себя какие как они сильны да как она может все что угодно с тобой сделать да как ее психика сильнее твоей а чё ты орешь когда там увидела мышь или какой-нибудь жук там пчела летает вокруг нее она верещит где что я психика крепкая сильная все подавляющая это тот беспечный и наивный, который позволил тебе влезть в его жизнь, и подавлять себя, загнать тебя. По... Да, там она может развернуться в пол и как королева. Значит, это Эльвира, повелительница тьмы там. Да, а кто-то ей скажет, иди-ка, ты девочка. Водочки мне принеси, да, дорогая, я буду пиво. И она такая... И куда делась ее черная материя, структура женской природы? темная структура человеческой природы да, да, да